Финансовая независимость и женское состояние. Как они взаимосвязаны? Не противоречат ли они одно другому? Есть одно противоречие, но не в сути, а в самом слове. Независимость. Милые женщины, нельзя быть независимым полностью. Ты в этом мире связан обязательно... Множеством, множеством, миллионом нитей с родственниками, друзьями, коллегами, с городом, с страной и так далее. Ты все время в этой взаимосвязи. Ты не являешься чем-то отделенным. Ты можешь быть свободным. Да, свобода – это в определенных параметрах ты можешь быть свободным. Или в больших, или в малых. Но независимым – это неправильное слово. Тот человек, который пытается выйти в какую-то независимость, стать независимым, тем более… Я буду независимый в финансах, я буду независимый от мужчин и так далее. Совершенно э, убойная для женщины стратегия. Эта стратегия обязательно приведет к проблемам. Эта женщина будет самой зависимой или от мужчин непосредственно, или от денег. То есть это взаимосвязанные вещи. Поэтому нельзя никогда говорить «хочу быть независимым» и «я независимая». Там, или под каким-то другим соусом. Нужно говорить, я хочу быть свободным, свободным в финансах, свободный в отношениях с мужчинами. Вот это принимается миром. Это регулируется, это управляется. А полностью независимым нельзя. Поэтому, милые женщины, если вы хорошо это усвоили и не говорите независимые а говорите, я хочу быть свободным в финансовом плане, прекрасно. Мир это вам поможет сделать.